Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск дискуссионного клуба телевидения Казанского Федерального Университета, я его ведущий Юрий Алаев. И сегодняшняя тема навеяна, конечно, как сейчас говорят, хайпом вокруг мини-сериала шведско-американского производства «Чернобыль». Все это случилось достаточно давно. Фильм вызвал неожиданно большой резонанс, можно сказать успех. Я имею в виду отечественную аудиторию, хотя и мировая премьера уже состоялась. И вопрос заключается в следующем. Вот то, что случилось 26 апреля 1986 -го года, это именно что случилось, это драматическая роковая случайность. И гарантированно ли мы сегодня от, не дай бог, конечно, да, повторения чего-то похожего, даже на порядок более щадящего, но тем не менее. Это касается любой точки, наверное, нашей страны, и это касается, конечно, Татарстана, и, может быть, в каком-то смысле, даже в большей степени, чем многих других регионов, потому что у нас сосредоточено на нашей территории достаточно большое, мягко говоря, количество предприятий, объектов, я имею в виду, в том числе магистральные газы и нефтепроводы, которые потенциально представляют собой опасность. Вот э, обсудить эту тему, кто что делает и кто что должен делать, а может быть должен, но не делает, для того, чтобы минимизировать возможные опасности, риски, мы и собрались сегодня здесь. И, конечно, коли уж, э, как журналисты говорят, оперативным поводом для выбора темы дискуссионного клуба явился сериал «Чернобыль». Мы не могли не пригласить группу ликвидаторов, участников ликвидации аварии Чернобыльской АЭС, которые живут в Казани. Слава Богу, здравствуют, будем надеяться. Да? И возглавляет ее председатель общественной организации «Союз Чернобыль», точнее, татарстанского отделения от организации «Общероссийская» Александр Анатольевич Барсков. Вот он здесь у нас. Представим. А, два слова об экспертах, которые представляют специальные министерства и ведомства. Начнем, Борис Германович, с вас. Руководитель Федерального Приволжского управления Федеральной службы по экологическому технологическому атомному надзору, сокращенно Ростехнадзор, Республика Татарстан. Кандидат географических наук, я к этому прицеплюсь, к тому, что вы кандидат географических наук, и, кстати, заслуженный эколог Российской Федерации, Борис Германович Петров. Заместитель начальника управления гражданской защиты Главного управления МЧС РФ по Республике Татарстан, полковник Алексей Александрович Быков. А, сослуживцы, заместитель начальника отдела здесь в первом ряду инженерной, радиационной, химической, биологической и медицинской защиты того же главка, МЧС РФ, ПРТ подполковник Радик Оглямович Шигапов и заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ, ПРТ подполковник Радик Расыхович Гесмятов. Начальник Центра. Я вас поздравляю с повышением. По-видимому, надо уже делать дырку для звездочки подполковника. Да? Еще одну. Все прекрасно. Эксперты, представляющие ученое сообщество. Евгений Борисович Гаврилов, доцент кандидат технических наук, главный специалист по направлению безопасной жизнедеятельности. Это КНИТУ. Аркадий Искандельевич Курамшин, как раз у него звонит телефон, он всегда на связи. Для... Ой, простите, великодушно. Доцент кафедры высокомолекулярных элементов органических соединений химического института КФУ кандидат химических наук как звонки выбивают, выбивают из колеи, да, и Олег Рауфович Бодрудинов, доцент кафедры прикладной экологии Института экологии и предопользования КФУ, кандидат физико-математических наук. Вот такой состав, на мой взгляд, состав очень авторитетный, разнообразный. И прежде чем мы перейдем к сегодняшнему дню и к обсуждению проблематики, о которой я говорил вот двумя минутами раньше, Давайте мы все-таки начнем с кино, с этого мини-сериала. Я обращаюсь ко всем присутствующим, к журналистам, к экспертам, к зрителям, не телезрителям, конечно, а к тем, кто в зале. Есть здесь те, кто не смотрел этот сериал? Раз, два, три, четыре, ой, пять. 5, но большинство все-таки посмотрели, да, все пять серий, кто-то три серии, кто-то две серии и так далее. А, Александр ночь, наверное, все-таки мы с вас начнем. У меня вопрос к вам, как к представителю да, тех, того сообщества, тех людей, которые непосредственно работали, участвовали в ликвидации да, вот последствий этой катастрофы. А вы посмотрели фильм. Ощущения каковы? Вот... То, что там показали, показали иностранцы, да, режиссер, по-моему, американского прошлого съемочная группа частично шведская, частично там говорят, литовцы участвовали и так далее, такой интернационал продукции, показали, на мой взгляд, за много-много лет впервые э, советских людей, не как каких-то клоунов, да, не людей, которые в ушанках там с кувалдой летают в на космической станции и колотят, а как нормальных, вполне себе симпатичных людей. Но тем не менее, вот а, общее ощущение, и может быть что-то вы скажете, если кто-то присоединится, я буду только признателен о деталях, это правда, вот так и было, или это очень близко к правде, или как обычно, или как чаще всего бывает, кино это одно, а реальная жизнь нечто совершенно другое. Пожалуйста. Ну нас немножко удивило все-таки, спустя 33 года вдруг выходит такой художественный фильм на экран, тем более угу. мы ожидали, конечно, от наших режиссеров, что все-таки наши российские или наши украинские коллеги, так скажем, снимут вот такой фильм. Больше всего документальных фильмов. Я как раз накануне посмотрел фильм почти такой же, девятисерийный. Это фильм «Время Че» называется. Там mm -hmm. в основном воспоминания наших ликвидаторов. Но Сюжеты очень близкие, сюжеты очень ин интересные. Ну, Одно сказать, Голливуд есть Голливуд. Мы так уж называем американские фильмы. Ведь до этого мы фильм видели «Война и мир» в новом исполнении, и «Тихий дом» в новом исполнении. Mm, ну да. Как-то все-таки это не воспринимается нам близко все это. Все равно это что-то такое далекое, что-то такое америкосовское, как мы сейчас говорим, принято уже называть американцев. Конечно, сам сюжет по себе очень тяжелый. Надо сказать, мы, когда были в Чернобыле, работали там, мы, конечно, это ничего не видели. У нас было конкретное задание, мы приходили на работу, исполняли свой долг, приходили уставшие, падали на койку утром вставали и опять шли работы. То есть единственное надо сказать, что сама вся работа очень тяжелая была. Наверное, вот этот обзор сверху видели наши вот только летчики, вертолетчики, кто пролетал над Чернобылем. Все это, что происходило, те, конечно, страшные дозы облучения. Вот из воспоминаний академика Лигасова, там уровень радиации был до трех с рентген. То есть это по сути делал моментальную смерть и даже птицы падали на лету, там вороны mm -hmm. и прочее. прочее. Здесь трудно об этом говорить. Конечно, надо сказать о том, что эта авария не первая у нас. У нас одно из самых таких первых, это, конечно, было самое страшное, это испытание на ядерном полигоне. То есть у нас сегодня вот есть люди, Вы те, тоцкий, которые... Ввиду? да, Тоцкий ядерный полигон. полигон. У нас ведь как категория граждан. То есть это участники, это подразделение особого риска. Те, кто служил на атомных лодках, случались аварии. Те, кто служил на Белоярской атомной станции, на Ленинградской атомной станции, на спецкомбинате Маяк. Угу. Там была страшная авария в 1956 году. Да? Поэтому Чернобыль, эта авария была уже, как сказать, она произошла в тот момент, наверное, и такой самый неудачный момент, когда у нас в стране шел немножко какой-то такой передел собственности, какой-то такой... Ну, ну, время устарей, такое, да, мутное да. время какое-то шло, такое, так скажем, накануне 90-х годов. Вот это вот интересно, что вы сейчас заметили, да, вот упомянув некоторые аварии. Но ну мы можем, я могу дополнить еще справедливости ради сказать, что это не один СССР отличался в те времена такими авариями. В том же году, если мне память не изменяет, была катастрофическая совершенно авария в Хапале в Индийском, Там под 60 тысяч человек было угроблено американской Юнион Карбайт тринити айленд но там правда обошлось американская атомная станция там обошлось без эвакуации без смертей бог миловал их то есть сама по себе вот само по себе насыщение технологическими сложными системами конечно увеличивает риски до да, таких вот ситуаций но это так замечание кстати вы работали на земле вы говорите да извините что я может быть как Какой-то бестактный вопрос задаю. Вот ваша, ваша работа в, в чем заключалась? Вот по кадрам в этом фильме мы видим, там солдаты выходят на совковые лопаты, вот этот вот этот графит там, разрушенный там, с крыши четвертого энергоблока сбрасывают. Да, да я понял. Да. Здесь получается в том, наша работа заключалась, во-первых, надо сказать с того, что мы по специальности ветеринарные врачи. Рустам Сагидович это врач, например, радиобиолог. Угу. Я врач-токсиколог. То есть у нас получилось так, что мы в то время немножко опасались, что может быть двойное действие. Как специалисты по комбинированному поражению, я вот поехал как врач-токсиколог, у меня дипломная работа была как раз по радиобиологии, то есть как бы такое совмещение. Но у нас было интересное задание. Мы работали со стороны Белоруссии, то есть мы Гомельская область, Могилевская область, то есть мы въезжали в 30-километровую зону, работали вахтенным методом. Наша главная цель была диспансеризация сельскохозяйственных животных. В то время, конечно, очень люди удивлялись, что к людям было такое отношение, немножко врачи сбежали с тех районов, там даже не хватало медиков, но в это время ветеринары приехали и стали работать с животными. К нам многие обращались, люди даже, сделайте у нас замер, посмотрите наши продукты, что мы здесь, чем мы питаемся. Ну, у нас было специальное задание, это диспансизация животных. Если бы это была не секретная работа, мы бы наверное, попали в книгу рекордов Гиннесса, что впервые в очаге радиационного поражения было проведено обследование около 5 миллионов животных. Ага. И по тем деньгам, наверное, около 10-15 миллионов денег для белорусов сэкономили. Если Украина пошла через то, что они уничтожили то поголовье, которое оказалось в зонах радиационного загрязнения, белорусы решили спасти свое поголовье. Это, конечно, крупный рогатый скот, это лошади наши, как говорится, там прочее, свиньи. Вот, то есть это поголовье мы пытались спасти, по крайней мере, сортировали, смотрели, работали. То есть такая очень работала. Она была очень специфическая, понимаете? Поэтому, мы, конечно, как сказать, ну я реактор видел где-то за 5-6 километров. То есть мы заезжали в эти зоны, вот в этот рыжий лес, как говорится, в нем работали. То есть ехали по дороге в распираторах, вот эта красная пыль, которая поднималась по всей дороге, когда мы в грузовых машинах ехали. Но самое что было обидно, когда стояли заслоны, в то время назывался Комитет о государственной безопасности, угу. у нас даже индивидуальные дозиметры, требовали, чтобы мы сдавали их. Почему? Ну, мы были гражданские люди, эти замеры производить мы не имели права. А, даже приборы есть, СРП у нас то были. То есть вы в зону уже въезжали без дозиметров, без щечки, То есть Гейгера, да. Мы въезжали, как говорится, в не представляли себе, да, что мы понимаем. Не представляли, где мы, где мы, как работали. То есть мы уже угу. дальше вот брали отбор крови. Это вынужденный забой, пробы органов брали. И там уже дальше вот это все мы смотрели. Очень интересные подробности. Да, я думаю, если бы режиссер Мазин вас послушал, может быть сюжет этого мини-сериала разворачивался немножко по-другому, потому что вот эта вот самостейность, да, белорусы решили спасти крупный рогатый скот, Украина пошла по принципу, там да лучше всех уничтожить. Один из элементов фильма, и во множестве эти байки рассказывались и рассказываются, я прекрасно помню те времена, я был достаточно какой-то взрослым человеком, мягко говоря, в 86 году, к вопросу о клюкве, о том, что всегда что-то у нас выскакивает да, в фильмах, там какая-то ерунда, вот, над которой приходится смеяться. Но там, конечно, был смешной эпизод, когда приезжает в роли э, министра угольной промышленности Щадова, какой-то такой да. субтильный паренек, Да, и там эти он шахтером говорит там, да. Это, конечно, вызывает смех, но, к счастью, таких вот проколов, такой клюквы голливудской, как вы сказали, да, характеризует в целом это кино. Ну да, возникновение моментальных ожогов да. таких сразу, ну то да, есть да, это да, То есть радиация что, все таки что... она имеет немножко вот такой пролонгированной действий. А. К вопросу о пролонгированном действии и о клюкве. Пили ящиками водку для того, чтобы вывести радионуклиды? У нас спирт был. Хорош, хороший ответ. <реж> <связать> <связать> <связать> то есть, нет, водку не пили. <связать> Но выводить, чем было. Не напрягало то, что вот люди обращаются с просьбами а вы в силу того что вы на военном положении до да, военной ситуации вы вынуждены им говорить ну мы же не туда ехали в беларуси ребят, через ребята, спецотдел про ребята простите да. для нас сейчас вот эта корова важнее да нет Такая... нет такого не было мы ехали через спецотдел агропрома ссср ага. то есть там нам дали специальные командировки с полосой то есть мы имели допуск во все эти зоны то есть мы Прошли, дали подписку о неразглашении на 5 лет про ну, да. этих материалов. Единственное сказать, у нас вот приборы депо 100 были, так ведь вот мы как раз люди приходили, кто с вареньем приходил, кто с грибами. Мы сделали замеры и просто говорили: выброси это, пожалуйста, лучше не кушайте. А были случаи, когда говорили, что нет, можешь есть, не надо выбрасывать? Я могу пояснить. Да. Вот я к вам и обращаюсь. Микрофон, пожалуйста. Где микрофоны вообще? Руслан а Сагидович как раз на этом деле у нас а. Пардон. Он выключен? А. Нет, нет, ближе, Включенный? Ближе, так? А, все, все хорошо. нормально. Были установлены временно допустимые нормы на продукцию питания. Временно допустимые нормы, потому что чищение было нельзя. И мне приходилось мерить в Ветском районе, в подвале, аптеке, продукты питания, которые заготавливали население. Естественно, молоко не вот это, что было употреблять в личных Молоко сдавалось в хозяйство на переработку, но не приносили. А другие продукты питания, они заготавливали, ребята, люди, картофель, свеклу. Был такой эпизод, и овощную продукцию, был такой эпизод. Ну, мы вот, я сижу в подвале, меряю на СРП-68 с коллиматором, сосуд маринели трехлитровый объемом. Приходит женщина. Приносит картофель. Ну, я ее мерю. Допустимая, нормальная. Ну, картошка, она в период. Ну, поясню немножко дальше. Через какое-то время приходит мужчина, приносит картофель. У него загрязненный, сильный довольный. Не вписывается в временный, нормативный, допустимый уровень. И она с криком. Как же так, у меня чистая. Извините, пожалуйста, вот этот временно допустимый уровень, он выше обычного или ниже? Выше, конечно. Выше. выше, да, выше. То, выше. то есть выше. допускали, да, время ничего, немножко словить Немножко не Выше. Страшно, потому что да? чище не, mm. невозможно было найти на место. Понятно. И получилось так. Ну, я попросил вымыть картошку, померил, почистить картошку, промерил. Выясняется, что огород у этого товарища находится на слое примыкает к огороду женщины и на склоне к низине. Торфянник, ближе торфяник. И картошку посяден в ранний, ранний сорт картофеля в период цветения захватил родинок людей. Потому что в, в первую очередь, на первой стадии, растительной продукции загрязнелась аэральным способом. То есть не, не через корневую систему. А это уже последующее загрязнение. Растительной продукции шла через корневую систему, когда радиокли попадали на почву и концетируюсь с ней. Вот. Но этот эпизод, вот он был, дошел до гоза такой пример. Но он спрашивает, что делать, как мне сделать. А специалистов нет. Ни специалистов не было, действительно, Александр Прав, некому посоветовать. Ну, говорю, задавайте переработку. Дело в том, что переработка картофеля из зерна, например, если в спирт, то удаляет радионуклеиды на процентов, крахмал на 80%. Единственное, возникает вопрос, куда девать удаленные отходы. Это другой вопрос. Но, была друг, это, это была вторая командировка. Первая командировка ⁇ это вот деспоциализация, мы проводили крупнорогаты скота в районах Гуамильской области. Вторая, третья командировка ⁇ а плюс нет, в эту же командировку мы мерили, не было медиков специалистов Это не наша задача, ветеринарных врачей. Мы мерили фон в домах, в жилых домах. Такая ситуация, стал с такой ситуацией, люди, не знающие, я прихожу в дом, мерю СРП наверху доза растет, растет мощность дископционной дозы дозиметром. Что у вас наверху, на, на крыше, на чердаке? Летошное сена. То есть люди скашивали сена и хранили часть его на чердаке. Ну да. Вот. Мало того, что детей. Вот насчет детей хочу отметить. Вот в том районе, когда я, провод... я проводил диспансеризацию, детей эвакуировали в, Д... в Татарстан, из Добровского района. Это мне помогло в работе, естественно. Но дети до 4-5 лет они не вывозились, они бегали в пыли, и был такой да, момент. — Самое тоже... страшное, да. Причем, там получалось, многие из Москвы привозили детей Туда? к своим родственникам этот, в ну, Белоруссию. Да, это как раз вот месяц был, мы в июле, в августе mm -hmm. были, и детишки в этой пыли там играют, бегают. Мы говорим, уберите детей, пожалуйста. — Коврик. Вот вот там вот дома вот, э, э, в Беларуси, они однотипные, каменные, такие ухоженные. И детская комната, детская mm -hmm. комната, и у них ну, безумная высокая доза. Я что случилось, почему? Ну, коврик, ну коврик, у них там ребенок бегает на улице и в туфлях у собьев заносит, или босиком заносит в свою спальню, комнату. А со мной шел секретарь цель совета. Я не мог без, один ходить, естественно, представитель власти какой-то самый присутствовал. Но, естественно, вот эта родственница как так, вот давайте, значит, половик, жечь, убрать, залу, закопать, что еще мог посоветовать, поглубже. Потому что зала еще конструктирует, где еще к зале, естественно. Вымыть все. Вот все вымыть, все очистить, сено убрать, сено подальше, пожалуйста, сказать, в огород или Потому что они еще будут кормить этим сеном, молоко будет, естественно, грязное, разумеется. Вот, вот такие истории. Мало того, что вот, а, мы еще меряли как раз на ДПСТО, у нас на базе УАЗа 469 был бета счетчик дп 100 м с торцевым то счетчиком МСТ-11, бета-счетчик помимо СР-68, ну тоже также продукты питания. Где-то в октябре, по-моему, мы ездили, я уж не помню, там, октябрь, август, постоянно в режиме вот, постоянно ездили туда-сюда, туда-сюда. Извините, что я вас перебиваю. Вот, пока вы рассказываете, у меня вот такая вот свербит мысль, а в этой зоне, вот почему вы там в этих домах мерили, а что не было войск химической, там, радиационной защиты? Это, я, уже, я уже говорю, отмечал. Что это задача не врачей-ветеринаров? Ну, да, да. Это, это, вопрос, это были, радиационная гигиена. Это гигиеницы. Это врачи должны, санитарные врачи заниматься. Не было специалистов, не было специалистов. Просто когда нам давали такой задание, видимо... в 30-километровой зоне. А это да? была зона, да. прилегающая к ней, как вы понимаете. Ну, 50, и 60, и, и вроде это уже не зона да. их действия. И, и как раз след как да? радиационный шел. Вот мы Гомерскую область взяли, да? Под самим городом Гомерем уровень радиации такой был, о нем даже было просто рот на замок закрыть и молчать. Иначе людям должны были выплачивать доплату, как рабочим, которые работают в 30-километровой зоне. Нет, немножко не так, я поясню. Насчет. Ну, я осадки бы... выпали, я, там вот так Я закончу, да? что вот. -то, да, <с> <да. с> Тоже такой случай. Приезжает пьяный тракторист, приносит сухие грибы, белые. Белые, сухие, тем более там уровень зашкаливает, бета-активность этих грибов. И он, я, говорит, набрал 60 килограмм. Я, говорит, все равно проеду в Ленинград и продам эти грибы. Вот, вот такие были истории, эпизоды. А что касается Гомеля, непосредственно, города, вот когда мы приезжали, помните, раз, пушки стреляют, чтобы от осадки исключить облака. Но вот осадки с Чернобыля, как вот сигаретный дым, он обошел Гомель. Ветский, Ветский, район, север. Он был наибу... он дальше, но он более загрязненный. Через город. Вот повезло, что город, и тем более вот эти пушки да, раз, да. разгоняли осаки, облака. Он обошел. Сам Гомель относительно, относительно был чист. Ну там был такой район, как наша Боровой и Матюшина. Там помидоры в этом году вот такие люди собирали. Мне знакомый дал, я в аэропорт Слушайте, пришел и сразу их выбросил. Мы, потому, что там смыслить. помидоры такие. Я помню, мальчишкой был там, да, совсем это, ну, начало 60-х, там, конец 50-х говорили... Меликесский помидор, то какие, ой, Меликесский, меликес, да, Димитровград да, нынешний, да, да. там э, ядерные... Я сам там видел, вот такие грибы, восемь а? 8, 8, 8. Собирали. 8. Да, и грибы, да, и грибы, да. и помидоры, и это так радовало людей. В связи с этим, вот одно маленькое уточнение, да, вопрос к, к обоим к вам. Вы вот упомянули об этом пьяном трактористе, который, тем не менее, умудрился 60 килограмм белых грибов собрать и грозился их отвезти в Ленинград, Ленинградскую область и там хорошо заработать. Существует такая страшилка или легенда, да, что было секретное распоряжение Агропром Агропромкомитета СССР, который был как раз, по-моему, в этом году или, на, или в 85 году сформирован на базе менсельхоза и так далее так называемое зараженное мясо, чтобы оно не концентрировалось, развозилось по всему Советскому Союзу, и мы все, как говорится, успешно кушали, эти, ели эти котлетки. Насколько это с вашей точки зрения, или вот по вашей информации, соответствует действительности, или, это, или это, это действительно так. А? Нашим отделе, я, это действительно так. В нашем отделе рационной биологии, когда я работал в этот период там в, в, в НИВИ, сейчас это Ветеринарный институт, центр, Психологической, радиационной и биологической безопасности, за киндерями. У нас Курбангалеев, Якфар Мугразионович, занимался мясом, мясом. Тут, ну, и он ездил по системе потреб к операции. Мясо uh -huh. распределено по потреб он ездил в самарканд за мясом, радиоактивным, в самарканд. То есть по Советскому Союзу его распределяли. А зачем же он туда ездил? Кушать нечего. Нет, он сказал, Мы, за, мы исследов... сказали за радиоактивным исследов... мясом. В самарканд. Это... Есть самарканд. Есть самарканд, На исследование забрядал мясо, на мясо, Мы исследовали. А, мясо. Вон, что... мы разра... У нас разрабатывалась система дезактивации мяса. Состав был разработан. Отмачивали его, там, значит, вялили, ну, да. удалялись. У нас, даже, Отма... Отмачивали от... в чем? В кефире. Это состав, ну, это, я, я этим не занимался, ну это довольно-таки под грифом. Я просто это мясо видел. У нас там веселье. Занимался у нас, вот и квар занимался, и гизатурин, по вот это мясо. Мы же мясо тут привозили тоже, у нас висели там эти самые туши в гараже. Мы животных привозили, мы голов 26, крупнорогатого скота и овец, голов тоже где-то около 20, для исследований. Зачем? Для исследований? Исследования? Исследования. Мы, ради, мы радиобиологи. Э, мы исследования, ну, я человек, думаю, может быть, для личного потребления, Нет, не, не грех уточнить, Нет, там делалось знаете. немножко даже проще. Там просто пролась одна туша загрязненная, условно скажем да. так, с повышенным 4-5 туш нормальных, делали колбаску, и она была нормальной. То есть, с НИП в то время пропускали. То есть, все ш. Средний фон да. получался более или менее более приемлемый. Нормальный. на уровне есть, вот этих нет, вот есть, временных есть, показателей, да, да, да, э, показателей. Нет, повышенных. есть такой способ. Скажите, есть, пожалуйста, есть. еще один бестактный вопрос. Вы когда вот эти ваши три командировки закончились, вы вернулись, слава богу. Да, живыми оттуда. Вы сами-то себя померили. Сколько вы там нахватали рентгенов? У нас был, мы проводили ИДК контроль. У нас был сначала первое время. Мы ходили. У нас инженер Смирнов мы должен был мерить после каждого выезда. Вот. Ну потом что-то он замолчал, а, говорит, бесполезно, говорит, это сам может не носить. Все ясно, дозы высокие. Я даже не. Ну, как-то это самое, не, ну, не то знаю, то как Тысяча дозу. туда, тысяча сюда да, уже да. Не принципиально. Тем да? более, он да? всегда был не очень интересен, честно говоря. Нет, там Слушайте, вам, что все время пьяные там попадались. Да. Я все-таки да, к да. вопросу о том, сколько было у кого спирта. Хотя, насчет алкоголя я немножко не согласен. Алкоголь не выводит ратинуклиды. Алкоголь может предохранить перед облучением. Например, если человек не трест, он блокирует нервную систему, алкоголь. И еще облачить, облучить трезвого человека и пьяному человеку, эффект морта быть будет. Нет, но пьяному пьет. море по колено, это известно. А выводят из организма это элементы, которые тропны радиоактивным. Цезий тропин, калию стабильному, йод стабильному, йоду естественно. Надо пить минеральную воду или препараты. Препараты йода Таблетки выдавались йода. бесплатно тогда в Беларуси, на Украине, в Украине в какое-то время. Не выдавались, потом стали выдавать насколько мне кажется, потом перестали выдавать. В Беларуси выдавались препараты йода. Нужно, да, ну, да ну, а продукты а, попадались. Я как-то ну, не недавно. Не так недавно. В то время как раз это год наверное 89-й, Зашел в магазин, смотрю сгущенное молоко, смотрю рогачевский сгущенка. Все, значит, сгущенное молоко это не нужно, рогачевский. То есть Нет, это ну померить, было ну взять, открыть банку, померить все что специалистом. Ну, с, ну нет, ну так просто смотришь как на визуально. Yeah. Даже. Хорошо вам дать. Вот, у вот, вас приборы есть, а я вот что возьму по мере? Ну, куплю банку и все, откуда я знаю, что там? Вот сейчас я услышал, и телезрители, многие, я думаю, услышали, уже записали, Рогачевский да, и минус да. поставили. Вы сделали классную антирекламу этому предприятию. Смотрите, как бы они на вас, или Конечно, на вот, нас, скорее всего, не На мой не взгляд, в связи вот отсутствия специалистов, гигиенистов, просто вот в таких ситуациях надо соблюдать право личной гигиены. При Личная гигиена, уборка, да, ношение масок, да, просто мы, мыть, удалять, то есть вот правила личной Хорошо. гигиены, а бояться не надо особо радиации, честно говоря, не надо знать, просто надо знать, мы знаем, как лечить насморк. Как а вот мы, мы сейчас перейдем в наши дни, и у меня вопрос как раз вот к ученым, касающийся так называемого естественно-радиационного фона, но мы со школьной скамьи все знаем, что источником повышенной радиации, например, является любой муравейник, да? А Со времен, когда я здесь учился в этом университете, знающие люди, знающие люди, это важно, говорили на сковородку, то, что называется сковородкой, да? Это правда? Вы можете рассказать вот об этих Правильно. ситуациях применительно к тому, что вот сейчас Гранит. мы услышали о личной гигиене, о том, что все это вокруг нас? Микрофон передайте, пожалуйста. Одно время мы в и то же самое говорили в московском. Ну, я так понимаю, что везде, где есть гранит, где есть мрамор, это... Не мрамор, не мрамор, но гранит. То гранит. Есть, ну, да, гранит. Ну, что такое гранит? Гранит – это застывающая, по сути дела, магма, которая поднимается из центра Земли, за счет чего наша Земля разогревается, за счет чего там лавы. как раз за счет того, ну что считается в ядре Земли. До сих пор распадаются тяжелые нуклиды, которые, ну, еще когда вот солнечная система, Земля формировалась. Через гранит они медленно диффундируют наружу, то есть поднимаются, и да, почему не мрамор? Мрамор это уже осадочная порода, которая образовывалась из обитателей мертвых морей, умирающих морей, то есть там легкие радионуклиды, которые были уже давно, все распались, и не представляют. А гранит это как раз да, уран, торий, то есть то, что присутствует в земной коре. Собственно говоря, тут даже не то, что знающие люди, я... Предпосле из предпоследнего выпуска, когда еще была военная кафедра в Казанском государственном университете, естественно, как химик я получал воинскую, воинскую учетную специальность э, химзащиты, тогда это называлось, нынче войска РХБЗ, но радиационная безопасность, традиционная разведка тоже нас учили. Ну и в качестве демонстрации, вот э, как раз в университетском дворике нам дали с дозиметром походить над опавшими листьями и подержать дозиметр над собственно говоря, гранитом сковородки. Понятно, что стрелочка, она так раза в полтора, в два, в разных местах от природно-радиационного фона над гранитом отклонялась. Мы, мы, мы сейчас можем успокоить или наоборот насторожить? Все, это нас... там сиживает, все-таки, наверное, не такая уж большая. Но там, на самом возраст... деле опаснее, скажем так, в полдень стоять под солнцем, под чем, чем сидеть на сковороде, да, да. это гораздо более серьезное, скажем так, воздействие. Хорошо, буквально бегло в нескольких словах, и сейчас вот я, Борис Георгиевич, хочу к вам обратиться, да, я, помните, я сказал, что я прицеплюсь к тому, что вы кандидат географических наук, я хочу, чтобы вы немножко рассказали о географии Татарстана вот в этом ключе. Где еще, естественные источники вот такой, такой чуть повышенной, может быть, радиации, которая, тем не менее, не угрожает нашему здоровью и, может быть, как было сказано, даже отчасти и полезно, да, чуть-чуть словить, это, ну, это хорошо. Есть, естественные источники там, где сланцевые почвы, там могут выделяться эманации радона, Но ну, поскольку... Уран ради распадается в земной коре. Эти и, и, и, и, газ подним, и газ поднимается, но это особенно опасно для подвалов, которые не вентилируются, для ну, санузлов, которые плохо вентилируются, для первых этажей. Ну здесь самый простой вариант – это регулярное проветривание этих помещений. Ну а вот то, что как радоновая там ванна и прочее, это все-таки в настоящий момент говорит, что терапевтической никакой пользы от них нету, так что а вот. Ну, ни пользы, ни вреда, что называется. Поэтому лучше, наверное, если пользы нет, зачем, собственно говоря, платить за эти процедуры. Ну, звучит красиво. Радоновый ванна. Ну, в свое время были, были радиовая косметика доктора Тюри в 20-е годы. но ну, это не Пьер Тюри, это просто ну, был да. человек с такой же фамилией французской, но он так разбогател, продавая белила с радиовыми солями. Да. Понятно, спасибо вам большое, Борис Геннадьевич, давайте все-таки обратимся вот к сегодняшним дням уже более, на более таком, что ли, конкретном уровне. Я аппаратную попрошу, можете карту вывести на экран? Алло. Да, вот, ну, вам можно на нее не смотреть, вы и так все это прекрасно представляете, это скорее уже для публики, да, в том числе для телезрителей. Если посмотреть вот на эту карту размещение, как официально говорится, производительных сил, на территории Республики татарстан то нетрудно заметить, что у нас здесь доминируют две группы таких, две отрасли. Нефтехимическая отрасль и машиностроение, в том числе точное машиностроение и специальное машиностроение. А как бы вы охарактеризовали вообще, вот вы же в принципе представляете картинку и по России, и тем более по Приволжскому округу. Вот Степень насыщенности такого рода объектами или предприятиями производствами, которые должна у нас не только у МЧС, но в принципе у всех у нас да вот ну, заставлять быть чуть мобилизованнее, чуть внимательнее к тому, что вокруг происходит. Вообще я должен сказать, что концентрация производства это не значит, что это ну реальная должна быть опасность, и мы должны все время боя бояться чего-то. Вот э да, республика она очень насыщенная по сравнению с Приволжском округе – это, наверное, одна из самых насыщенных территорий. Если так смотреть, нет ни одного наверное, района, где бы не было там, присутствия или хлора, или аммиака в, каких, в тех или иных дозах, в производственных 20%. целях. В производственных целях. Mm -hmm. вот, то есть у нас где-то порядка 7 тысяч опасных производственных объектов разных классов опасности, но они вот рассредоточены по, сути, по, всей, по всей республике. Конечно, наиболее это получается у нас зона вот, Ниж Нижнекамска-Челнов, -Челн, зо зо зона Казани. Нижнекамска-Челны, конечно, более сконцентриров, сконцентрированное количество опасных производственных объектов. Вот. Поэтому ну плюс, так сказать, нефтяные разработки, которые практически на две трети республики они ведутся. То есть здесь если, если говорить о потенциальной опасности, то таких объектов достаточно много. Если говорить, так сказать, о, о реальной опасности, вот, мне кажется, чем э, фильм, наверное, самые ценные в нем, на мой взгляд, он, по крайней мере, показал, что люди не представляли эту опасность и не знали, что делать. Вот. И, и когда ты знаешь, какую опасность представляет тот или иной объект, если понимаешь, что и как надо поступать, то я не считаю, что это объект, всегда его надо опасаться. Ну, Наши нормы и требования, они намного жестче, как всегда говорят, чем иностранные. Но тем не менее, скажем, вот, те, те же самые мусоросжигающие заводы в центре городов, Строят, Европы, да. Они строят, существуют, и проблем не возникают только из-за одного, что там соблюдаются эти все требования. Сегодня мы их просто боимся, что мы их не будем соблюдать, и поэтому, естественно, обыватель боится. То есть, также, э, я хорошо помню, под Барселоной Салоу есть город развлечений, так сказать. Поезд идет через нефтеперерабатывающий завод, пассажирский. Где вы видели, чтобы у нас даже по никаким нормативам это невозможно? Там это, пожалуйста. Почему? Потому что, опять-таки, все зависит от тех, есть требования, их соблюдают. Ну да. Есть более смешные примеры, такие э, на многих автозаправках, автомобильных заправках в Европе. Пожалуйста, ты ходишь и куришь, пока автомобиль заправляется, никому в голову не приходит, что сейчас что-то там полыхнет, взорвется и, и все улетим. Это тоже забавно. Насчет того, что наши требования более жесткие, чем, я имею в виду, вот, к технологии, к соблюдению технологий, к размещению порядку. Может быть, у меня искаженные информация, неправильная, что-то мне вот припоминается, когда Танека проектировали. Там были сложности, связанные с возражениями как раз, по-моему, со стороны Ростехнадзор или каких-то еще назирающих инстанций, потому что очень компактную площадку сделали, да, не для... так, как делали И... в Советском Союзе. И... И... Да, это были специальные спецтехусловия разработаны, они были согласованы, спецтехусловия, исходили как раз из, будем говорить, больше иностранных требований, потому что в начале проектировщиками выступала иностранная компания, вот. И это позволило существенно сократить э, площадь и сэкономить на этом. Вот. А для заграницы это как бы считается абсолютно нормальным явлением. Э, ну да, для, земля, и, земля ничего, дорогая, ничего, и ничего уникального уплатяют, нет. Да? Если ты, еще раз повторяю, соблюдаешь те требования, которые определены, никто не должен считать, что должно что-то произойти. Понятно. Давайте, может быть, перейдем к некоторой конкретике. Вот вы упомянули о 7000 предприятиях, которые, ну, представляют в той или иной степени, относятся к разным классам опасности, 4 третий, 3 там, и Я так далее. далее. А, магистральные газо- и нефтепроводы относятся к этим объектам? Да, конечно. Это, это знаменитый нефтепровод класса... «Дружба», которая через а... нас идет, да, у нас начинается, у Ренгой-Помары. Ужгород. Ужгород, да, вот еще одна стройка, когда уже санкции Рейган вводил против нас во вовсю, газоперерегатчей станции запрещал поставлять, мы тут на КМПО делали сами, ГПО-16, по-моему, да, назывались они. Если на бытовом уровне, вот чтобы было понятно не специалистам, а телезрителям и собравшимся здесь, хотя, конечно, здесь специалистов хватает, да, в первом ряду, во всяком случае. А, что вот, э, Грубо говоря, что мы можем, на что мы можем или должны обращать внимание, вот, для того, чтобы содействовать вот, уважаемым э, представителям МЧС, вашей службе. Грубо говоря, вот там где-то фитилек горит, там что-то потрескивает, там что-то осыпалось. Может ли обычный человек, обыватель в какой-то степени вносить свою, свою лепту вот в поддержание более или менее на приемлемом уровне безопасности. Это вопрос ко всем экспертам, но ну просто, Борис Геонович, давайте уж ну, а потом мы я, пойдем. Я, я могу сказать, что я думаю, что и у МЧС еще больше обращений каждый день, к нам приходит порядка 20-30 обращений самых разных по самым разным вопросам, когда люди жалуются как раз на то, что их, по их мнению неправильно, Расположили там газовые трубы, где-то ведут работы, которые, по их мнению, могут угрожать здоровью и жизни. Проложена линия электропередач. В принципе, мы выходим, смотрим, даем оценку этому. Если это подтверждается, значит, принимаем меры к собственникам. Поэтому, в принципе, обращения, они, я считаю, идут в первую очередь на пользу и от них ни в коем случае еще нельзя отмахиваться. Но есть еще вторая сторона. Вот понимаете, э, ведь все эти аварии происходят на производстве. И здесь очень важно, чтобы вот там э, оттуда меньше даже поступает, к сожалению. Хотя у нас работает телефон, доверие, все намного меньше поступает, поступает обращений, хотя нарушений. Самых обычных, которые потом, вот, к сожалению, приводят э, к аварийным ситуациям и несчастным случаям, э, достаточно много тоже. И вот там, если не были бы люди, так сказать, я бы не сказал, что они безучастны, но э, они в силу определенных обстоятельств, им приходится, вероятно, быть э, не очень активными. Вот. Вы знаете, на заре туманной юности я некоторое время после армии работал на заводе. И могу сказать по моим вот наблюдениям, что ну, более затюканного человека, чем инженер по технике безопасности, наверное, не было на предприятии, потому что он что-то пытался делать, его начинали со всех сторон там шпынять, шугать. Да я одно могу сказать. Недавно мне представляли зам главного инженера одного очень крупного предприятия по технике безопасности. Он приехал с главным инженером. Я как раз и. Им сказал, что Мы ли. к этому вернемся, Борис Георгиевич. Я понимаю, о чем вы говорите, не будем все сразу раскрывать. будешь. Ты... Да. А, Алексей Александрович, есть что дополнить по поводу вот, активности граждан, обращений? Я не могу поверить своим ушам. Неужели ваши представители, Борис Георгиевич, выезжают на каждое обращение? И вас, вам тоже вопрос... -то, тоже... Там, среди них уже ну, могут быть совершенно какие-то параноидальные. Или кто от МЧС, кто на этот вопрос ответит? Давайте ну, вы... Я готов начать, наверное, ради Да, хорошо, да. да, действительно, обращения идут, и обращений немало. Обращения в основном идут от граждан республики, от частных э, граждан, от организаций, предприятий не особо много. да. Э, единственное, хотел сказать, что действительно все обращения, они рассматриваются, в установленные сроки, соответственно, идет... Э, Ответ. Сейчас, одну минуточку, вы сейчас возразите, если хотите. Да, да. А... Ну, почему же, да. Значит, ни одно обращение мы не оставляем не рассмотрим не надо. Почему это же? Это... Ради красоты. Я, я, я думаю, просто не все будут удовлетворены этими обращениями. кто-то да ждет обязательно, обез... да? обязательно каких-то жестких каких-то мер, по их мнению, кажется, что это все нарушение, вот все. А начинаешь разбираться, ну, меры-то принимаются. Да, конечно, сейчас вот закончится ответ, да. Микрофоны передавайте, пожалуйста, не зажимайте. У кого... почему, почему микрофон оказался у меня? У меня уже есть один. Я дополню ответ. Возможно, сниму. Некоторые, может быть, негативные составляющие, так как в основном все обращения граждан, скажем так, по тем или иным ситуациям неблагоприятным, по их мнению, поступает к нам в Центр управления в таких ситуациях. И, соответственно, можно сказать, мы выступаем неким центром, который обеспечивает реагирование на тельные события. Uh -huh. Сразу хотел бы отметить, что потихоньку, конечно, не сразу, но с населением, с гражданами, с предприятием у нас выстраивается определенный диалог. Да, есть определенный момент, когда мы, как, скажем так, не широкого профиля специалисты, можем качественно ответить и отреагировать. В данном случае мы активно привлекаем уже более э, узких специальностей для, для решения тех или иных проблем. По существу по существу э, много обращений от граждан по фактам нарушений, но э, по их мнению, но многие нарушения по факту по выезду, когда подъезжаешь, э, есть человеческий фактор, когда, грубо говоря, соседи не поделили тот или иной случай, и идут, скажем так, ну, такие вот моменты. Приходится разбираться. Э, по факту некоторые э, обращения граждан, мы, соответственно, рассматриваем с коллегами из других министерств ведомств. Очень много по экологическим составляющим к нам обращения поступает, очень много составляющих по отходам различным и так далее. То, соответственно, мы привлекаем уже специалистов, которые непосредственно занимаются по данному профилю. И, соответственно, гражданам уведомляем, что так как данный вопрос не относится к компетенции МЧС, мы уже обратились. За ответами соответствующие ведомства. И вот тут-то как раз часть граждан про себя говорит или думает: да, о, они отписались. Вот это для не того наша... чтобы такого не происходило, Нет? объективно говоря. У нас Нет? слава богу, в Слушайте, республике очень много ресурсов, которые открыты. Обращения, которые, скажем так, ставятся на контроль не только нашим руководством, но и руководством республики. И в то же время есть у нас прекрасный ресурс. это Гражданский контроль, народный контроль, ресурс, народный который контроль, к нам в том числе поступает. Очень удобно, скажем так, то, что там и фотографии есть и так далее. Там на данный вопрос, конечно, в режиме диалога мы работаем. Да, мы не все можем, скажем так, охватить. Вы должны тоже понять, что мы каждому человеку пожарного и спасателя тоже предоставить не можем физически. Да, очень интересно. Вот смотрите, я так понимаю, сейчас здесь последуют некоторые возражения. Вы должны быть к ним готовы. Но прежде чем вам микрофон передадут, у меня одно вот уточнение, но оно дилетантское, конечно, да, чисто журналистка. Вы сейчас на меня обидитесь, постарайтесь сильно не обижаться немножко. Не дождетесь, не, не да? Ну, не знаю, как посмотрим. А, я вот, когда про МЧС думаю, не то, чтобы я часто про него думаю, но иногда думаю все-таки, да, вот МЧС есть. Министерство называется «Министерство по чрезвы... я про... по делам ситуация граждан». Чинчан -ситуация? Чин -чин ситуация. И я э, в, в таких случаях всегда думаю, что-то здесь не хватает, что-то не хватает. Думаю, вот если бы там было написано «по предотвращению» чрезвычайных Профилактика. Профилактика присутствует. да я вот это об этом да, и мой вопрос вы да. абсолютно правильно мы, приняли мы пас Какой, какую долю в работе мчс занимает мероприятие профилактически да. а какую вот это вот грязная к сожалению кровавая зачастую работу постфактум когда уже все случилось и вы вынуждены только выезжать и разгребать да я понял значит наверное Основная работа у нас как раз-таки состоит. И, наверное, в предупреждении чрезвычайных ситуаций это у нас надзорная деятельность и подготовка населения, и обучение, всевозможные тренировки, учения. Значит, уже стала традицией хорошей, что 4 октября каждого года в день Дня гражданской обороны проходит всероссийская тренировка по гражданской обороне. Это вы тренируетесь или граждане, которые тренируются? Это тренируется... Тренирует вся Российская Федерация и граждане в том числе, конечно. Я ни разу вот не тренировался, как-то вы меня игнорируете вообще. А хотелось Но бы. Ну зачем знать. сигналы оповещения, зачем систематически все это проходит, тренировки, да? Колю уж об этом заговорили. Предвоенные годы, я имею в виду перед началом Великой Отечественной войны, первые послевоенные годы, массовое жилищное строительство. Везде, на улицах, на домах указатели, бомбоубежище, номер такой-то, номер такой-то, здесь-то, здесь-то. Каждом... Кто здесь присутствующий, может сказать: вы где видели бомбоубежище вообще последний раз? Вот... Я видел разрушенное. Разрушенное. А, У вас действующие? Вопрос, они или не нужны? Вот, вот, вот, вот это сказать? первый вопрос, а? да? Нужны ли они или не нужны? А вы как Если ученые, просто... что считаете? Значит, что я считаю? Во-первых, везде есть цель, есть задача, есть средства, которые нужны для реализации, понимаете? Вот у нас иногда принимает решение, вот давайте сделаем вот это, это, это. А если вероятность события нулевая... Зачем делать? Совершенно правильно. То есть бомбоубежище – это уже о прошлом? Это уже о прошлом, можем сказать, понимаете? Вероятность события. Вот вы с какой, например, вероятностью можете сказать, что у нас будет атомная война? Вы не американцы, я понимаю. А, нет. Они говорят, бросить надо. С какой вероятностью скажете? От 1 до 100 баллов, например. Нет, мы часы судного дня. Давайте мы не будем путать все события на бытовом уровне. А вот конкретно события. Вероятность атомной войны. От 1 до 100 баллов. Сколько даете? Вы Можно провести. Вы, вы хотите, чтобы я вам сейчас дал ответ? Вероятность идет от 40 Ваша к 50. Ваша личная? Да, я отвечаю. От 40 к 50 идет. С моей точки зрения. 45 процентов, да? 50, Или 45 баллов? Ну, ближе, да. ну, 50-50, можно так сказать, да, ну, потому что… А чтобы было вот это объективно, объективно, надо сделать выборку, например, да? Выборку можем у специалистов, выборку можем сделать и у других лиц. Им надо будет разные события. Выборку из данных разведки? Почему разведки? А какой вот, выбор? Вот сейчас выборку мы все. Давайте соберем у всех листочек 100, сколько даст балла, посчитаем и получим вероятность. Но специалисты вот, они понимают, что такое вероятность событий опасного чрезвычайной ситуация. Не, не, извините меня, великодушно. Вы хотите сказать, что если мы статистически увеличим э, сборку ответов, то вероятность произвести случится или не случится, будет определено точнее. Такие вещи, я не мягко скажу. Я не хочу этого сказать. Нет. Я хочу сказать, как мы все, вы университет качали, это, что это такое истина? О. Секу... Нет, нет, секундочку, Это я математически с вами говорю, профессионально, что такое истина, да? Я же гуманитарий, а вы со мной математически. Давайте а я на уровне Это средней школы, восьмого класса. Валяйте. Есть средняя величина и отклонение. Вот мы посмотрим, какая будет средняя выборка и так далее. Я... То есть да. я за, вот еще такой момент я хочу сказать, да? Вот сидят вот люди, их начинают пытаться обвинить в чем-то бездействие, они выполняют четко свои действия. У них все процедуры зафиксированы, и у них ни один в случае не пролетит мимо. Человек на бытовом уровне, ну, махать руками можем мы, конечно, да? Вот люди, раз, секундочку, давайте я вам тоже тысячу фактов докажу, тем более я этим профессионально занимаюсь. Значит, Вот люди, многие думают, что за него должен сделать он, за него должен сделать он, понимаете? Понимаю. А все процедуры-то в законе прописаны, и уже прописано, кто что должен делать. Ну, теперь доказывайте, что в законе а, сделал не так. Евгений Борисович, вы, вы вообще прекрасный человек, я просто преклоняюсь перед такими людьми. Вы исходите из того, что законы безупречны. Нет. Что люди, которые, для которых инструкции, которые написаны, исходя из этих законов, безупречны, что люди, которые каждый на своем рабочем месте занимаются этим, безупречно выполняют. Мы вернемся к этой теме. Вот я сейчас, Борис Геннович. Поп... Мнение, мое Конечно. мнение другое. Конечно. Так, а мы здесь и собрались, чтобы свои мнения. Я изложить. не говорю, что безупречно. Понимаете? Да? Нет. Есть религиозное, что у каждого есть право на ошибку. И в конституции это записано, что есть право на ошибку, понимаете? То и это, уровень да. безупречности зависит от чем я занимаюсь, от квалификации, которые получили вы, он и так далее. То есть уровень квалификации. Да. Понимаете? Хочу, понимаю. И мы начинаем заниматься квалификацией, например, любого человека с рождения, переход улицы, ОБЖ в школе и в университетах. И в институтах этим занимаются. И вот когда Борис Германович, например, приходит специалист или ко мне по этим же вопросам, мы понимаем, что у них квалификация маленькая. Мы должны заняться вот как вы задали вопрос профилактикой. Да -да. Все начинается проблема в человеке. Насколько он владеет информацией, а -а -а. вот в чем проблема идет. Как Путин вчера сказал, в чем главное это? Образование, медицина, он сказал, эти проблемы. Да ладно. Да. Так и сказал. Так и сказал. С ума вот именно. он сказал. Но он много чего говорит, да? Потому это что правда. умные люди говорят, что надо говорить, и он это делает и говорит. Отлично. Спасибо большое. Я хочу напомнить, что это высказывался Евгений Борисович Гаврилов, кандидат технических наук, главный специалист по направлению безопасности жизнедеятельности Казанского научно научного института имени Кирова был, но теперь уже нет, просто к нету. Кирова есть, да? Оставили вы это? Прекрасно, прекрасно. Ну, в общем, бывший КХТИ. Но здесь вот есть, назревает рядом со мной собеседника возражение, давайте, если только сильно не ругайте, в пределах корректности, если это можно. Пожалуйста, предел закон. Да, чуть ближе микрофон. Футик микрофон Футик Футик Футик чуть Футик ближе, Ильянович. чуть ближе микрофон. Держите, -го года я... вот так, вот так, да. С 1973 -го года я работал в Республиканской санкт так называлось, отдел радиационной гигиены. Mm -hmm. Во-первых, я должен напомнить Александру Анатольевичу и товарищам, забыли упомянуть светлую память Василию Алексеевича Киршина. Это их руководитель был, лауреат государственной премии по закрытой тематике. Hmm. Он в Чернобыле был, это его ученики, кстати. Светлая память ему. Когда этот Чернобыль начался, я работал в санэпидстанции как раз, мы занимались возимой продукции Из Украины, из Беларуси проверялись. То, то есть на рынок практически ничего не попадало. Даже чуть-чуть зараженное. Вы это отсекали? Это куда-то в могильнике свозилось? Отсекать практически было мало. Практически не, не попадали они, uh -huh. не привозили, в принципе. Ну, то есть и здесь все было идеально. Или Потом близ, вот это, вот возможно, для Чернобыля, для Татарстане, но он практически есть, он там настолько замерзший. Очень интересная точка зрения, поясните, пожалуйста. Так, я сразу должен сказать, что я многие цифры не буду говорить. Зачем будоражить не надо. народ? Ни к чему совершенно. Я пытался будоражить, и поднять вопрос, Лет 15, наверное, я письмами докажу вам, официальными письмами, заказными, и в аппарат президента РФ, и сюда, и к вам, и все. Вы даже не соизволили ни разу звонить, узнать, а где у нас вот такие вещи есть. Никто абсолютно из МЧС. Может быть, вы представитесь? Я боюсь, что просто представители МЧС не знают вас. Потому что новые люди. Да пусть, по, пусть поднимут документы Нет, ну, официальные. Как? Все, я сказал, что... Никому не интересно. Вот а здесь, о, о чем шла речь? Можно уточнить? Нет, Извините, пожалуйста, вы можете уточнить, о чем шла речь? Что о вы... радиации. Где? Она, речь, радиация, Фудинов работал в Первом комитете по охране природы. Так. Он был сначала главный специалист отдела, по лицом в моем отделе, когда я начала как раз тоже работать. Затем мы создали инспекцию радиационно-экологического контроля. А потом ее ликвидировали. А потом успешно а я ликвидировал лично. Да не только инспекцию. Наш комитет ликвидировали. Мы три года всего отработали. Яро пошли. Этот комитет тоже в память Александр Сидельникова, кстати. Вот буквально ну, через месяц будет точно, 30 лет, как начала работать эта система государственного экологического, как говорится, контроля. Был создан комитет первый по экологии. Поэтому буквально 30 лет будет, в июле месяце, наверное, у получается. Я занимался этим профессионально, видите. Рашид Гензианович был начальник инспекции радиационного контроля. У нас есть точки, не буду называть где на штыка советской лопаты сотни рентген идет, на полный штык лопаты тысячи рентген. И вот им вообще неинтересно абсолютно МЧС, ну хоть бы раз позвонить скажи, Рашид что ты, пардон, не смотрелся, что ты занимаешься? Гнезджу, гнезджу, вот я хочу сказать, что все эти точки, они были обозначены в государственной целевой программе о мерах по обеспечению рационной безопасности населения Республики Татарстан. Программа была принята в 1998 году, она предполагала 4 года работы, для нее было выделено 68 миллионов рублей. И? и сегодня я не могу добиться, насколько эта программа была выполнена, потому что ответственным был МЧС. Некоторая информация ДСП и прочее, прочее, но программа в интернете, она сегодня до сих пор висит. Там все эти точки обозначены. Это начинает Доноугусский овраг под Чистополем, где хлебзавод построен. Это Менделеевский шлам отвал, говори, на да, химзаводе Никархова. Да это известная история. У там. нас в центре Казани есть точка, я скажу, под... народ не поверит просто. К... Я думаю, как его? Бывший зам горосполкома Иван Владимирович как, Кузнецов попал сам. Кузнецов что ли? А? Кузнецов? Ну, ну не важно Делай. сейчас, какая фамилия, да. Я нам. вам сказал, говорю, скажите Медшину. Вот там каждый год проводятся сам, как называется, субботники, субботники. студенты. Все это разгребается, вся эта грязь радиоактивно Куда надевается? А мы не знаем. Мы не знаем. Я писал вот, в МЧС бесполезно. Но бесполезно. Никому не интересно. А это они. Это, как это называется у вас по, по закону? Ну, я... Нет, нет, нет, нет, нет. Везде там нет. Я действительно, да, действительно получали от вас обращение. Эти обращения. Сколько были... Раз получали? Несколько приезжал получали. Возможно, помощью. да. Хорошо, Значит, а, единственное, да. могу сказать, что да, вот как Райк Красыч говорил, что а, в некоторых а, вопросах мы просим наших коллег из других министерств ведомств оказать нам содействие. Я вам скажу про содействие. Есть Роспотребнадзор, раньше самки служба» называлась. Так точно, да, вот именно Они, с ними мы у, не прорабатывали упокоят. этот вопрос. Есть там у такой такой, Росстанка Дусович. Окей, да, давайте дадим возможность ответить, товарищ полковнику. Значит, да, вот эти письма а, прорабатывали совместно с Роспотребнадзором, туда вот а, получали оттуда информацию, в принципе, но о том, что какое-то где-то превышение нам не подтвердили в итоге. Рос, Роспотребнадзор пойдем. не подтвердил, да? да. То есть, да. они провели... Да. А, извините, пожалуйста. Вопрос? А, специалисты должны быть, а ваши специалисты не могли самостоятельно это проверить? И... У нас, к сожалению, нет такого подразделения. У нас есть служба, но у нас нет такой, таких специалистов, которые могут то есть, -то то, раз, то может выезжать, то есть вот а, Радик Аглямович сидит, у него там вроде бы... В в его отделе все перечисляется, радиационная, химическое, биологическая, медицинская, это служба. Но специалистов у вас нет. нет. И телефон... Это как? Телефонов тоже нет, позвонить нет. Не, не, не, не, не, минуточку, минуточку, минуточку. Давайте сейчас мы, мы понятно уже ваша позиция понятна, ваши, позиции, понятно, вот ваши так называется должность? Да, так. В эту должность подразумевает под собой нахождение специалиста одного по радиационно-химической и биологической защите, который предназначен для работы в Главном управлении с подразделениями ФПС. Угу. То есть это наш как бы внутренний специалист, который обеспечивает противогазами наших сотрудников внутри сотрудников пожарной охраны. Но померить уровень радиационной нет, опасности нет, ну, нет, нет, нет. То есть это не наша функция. Не функция Причите, вот Причите, я, да, добавлю, да, конечно. У нас э, в соответствии с постановлением правительства на 794 по единой государственной системе предупреждения черчайной ситуации распределены четко задачи между министерством и ведомственной организацией. Да. Я вам сейчас разверну, постараюсь ответить на данный вопрос. За МЧС, России, э, За МЧС России закреплены ряд задач, функций, и, соответственно, одна из функций – это координация действий. Функции осуществления надзора в сфере радиационного, химического, биологического контроля у нас, к сожалению, нету. Есть для этого уполномоченные соответствующие ведомства. Вот ваше обращение, я, к сожалению, не в теме, потому что ко мне оно не поступало. По и на территории республики Тарстану. Данным направлением деятельности, в том числе у нас, если проводить крупномасштабные мероприятия, занимался Министерство обороны, да, вот то данный функционал на них был возложен при проведении крупномасштабных да. мероприятий. Если брать повседневную деятельность, то, соответственно, у нас такой возможности и подразделений нету. В общем, хотите, вы не хочете заниматься, вы не хотите заниматься никого. Вы, так все, все. Нет, нет. нет, ну понятно, да. Так, а, коллеги, Росмотрим, давайте да? поспокойнее. Во-первых. Что это такое чрезвычайная ситуация? Вообще-то по закону посмотрите. Это обстановка, сложився, тру-ту-ту-ту-ту. Вот о чем вы говорите, это не чрезвычайная ситуация. раз. Есть понятие авария. Тоже функции распределены. Потому что я до этого говорил, каждый отвечает за свое порученное Понятно. государством дело. И если мы, тоже я говорил, перекладывать кого-то на что-то, Понимаете, то есть мы должны определиться, кто этим занимается. Евгений Борисович, я понял, что вы очень системный человек, но здесь очень простой вопрос. Поступила жалоба. Вот в так, на таком-то участке. Согласен. Минуточку, минуточку. Согласен. Я вас выслушал и понял. На таком-то участке, конкретном, по мнению заявителя, уровень радиации в n раз превышает предельно допустимый уровень. Заявление поступило в МЧС. МЧС, как мы сейчас выяснили, это не функция МЧС про осуществлять замеры уровня радиации, где да, бы, да, бы то ни было. Направляем. МЧС перенаправил это хозяйство в бывший санэпиднадзор, который теперь называется Роспотребнадзор. Роспотребнадзор принял, я правильно излагаю? Абсолютно верно. Да. И ответил МЧС, что мы, то есть Роспотребнадзор, который этими функциями, а, наделен? наделен, да, этими полномочиями наделен, и который располагает соответствующими техническими ресурсами. Его представители выехали на эту площадку Нет, и ничего. ничего не нашли. Там все хорошо. Возвращаю вопрос, почему вы решили, что там в раз превышается радиация? Кто-то же здесь не прав? Я занимаюсь этим вопросом с 73 -го года по республике. Вы что, замеряли я? это хозяйство? Конечно. У меня протоколы все есть, лабораторные анализы есть. Нет, просто выйти к этому человеку, который обратился, это же служба МЧС или потребный могут его пригласить и вместе выйти. В мы как работали? Я иду по шлам-отвалу, приглашаю как раз специалистов-радиологов из набережных Челнов. Мы идем по шлам-отвалу, я своим прибором замеряю, я говорю, вот такой-то уровень, у вас прибор неповеренный. Я говорю, у вас поверенный, замеряйте. Он замеряет то же самое, мы ставим флажок, идем дальше. И так вот я их заставил заплатоколировать все это официально. Правильно. Все, то есть вот только так вот. Это Спасибо. как бы через бедро надо ломать обязательно. Спасибо. Иначе никак не получается. Не хочет да. этим, Просто это никому не это надо. Нет, вы это одно, но надо сегодня это убрать все оттуда. Потому Но, что вот отвал, они что... а же находятся сады, где люди да, собирают да. яблоки и там живут. Но Менделеев вообще в такой котловине, да. да, это бывшая Бондюга, я в свое да, время да. там... Реку, да, да, да, да, дом, дом, да, да, да, да, да, да, там да, это да, да, да, по-моему, да, да, урановый Фир... да, Сверганская долина тогда возили из в 20, 20 да, да, 20 да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, тоже кое-что поняли о схеме взаимодействия между МЧС и Роспотребнадзором. Да нет никого. А... Тут просто нет координатора в этой работе. Главного, что ли? Да. Борис Георгиевич, а что можете сказать о уровне взаимодействия между МЧС и Ростехнадзором? Борис Георгиевич, другая задача. Не-не-не, это... я спрашиваю. Я кое-что понял я, о том, я, как я, МЧС я взаимодействует считаю, с Роспотребнадзором. На сегодняшний день есть и наше положение, есть положение МЧС, положение у Роспотребнадзора, Росприроднадзора. Определены полномочия, есть регламенты действий в разных ситуациях. Поэтому, да, где-то наши действия пересекаются, и мы вместе участвуем. Где-то мы самостоятельно проводим эту работу. Поэтому ну, сказать, что все идеально, наверное, и нет. Наверное, всегда можно найти моменты, которые можно дальше улучшать, совершенствовать. Особенно сейчас, когда вот реф реформа законодательства надзорного идет. Дождемся ее, после нее увидим, я, я как во... это вообще взаимодействие я будет. Я с ужасом, коли уж вы об этом заговорили, с ужасом, думаю, что через два года мы спустим в канализацию всю нормативную существующую базу контрольно-надзорную. И как здесь уже упоминался президент Путин, как сказал Владимир Владимирович, а взамен мы должны, вот это меня так порадовало, должны разработать новую. Учитывая уровень нашей исполнительной дисциплины, госуправления, интеллектуальный потенциал, да, вот как, как мы сумеем эти, через, за два года разработать абсолютно новую базу и как вы будете всем взаимодействовать, товарищи и господа, мне вот честное слово, даже жалко. И вас жалко, и себя вообще-то, да, ты, ты, потому что ты, мы, ты, нам же жить, вы... там, жалеть, потому что взаимодействие, взаимодействие это наше. Оно останется в любом случае, мы как бы эти точки соприкосновения останутся, а вот точки вза взаимодействия с предприятиями, организациями, вот что, что может усложнить уже на сегодняшний день а, самые простые вещи, чтобы выйти на проверку лифта, я должен получить жалобу или подтверждение аварийной ситуации, да, да. Но это борьба, вот. за, это защита малого и среднего это бизнеса, да, был не трожь, и, по, поэтому и таких случаев не только у нас. Это Повсе, по, повсеместно. Очень много вещей, Я которые... Я некоторые вещи говорю с иронией, вы просто воспринимаете. Увы, пока не начали падать краны башенные и не вышло специальное распоряжение Хлопонина, тогда вице-премьера по этому поводу, все сидели и ждали. Хотя это было абсолютно понятно. Когда-то Ростехнадзор выходил весной в обязательном порядке, просто проходили все стройки и смотрели, в каком состоянии. Потому что Тайне рельсы расползаются, надо увидеть, как и что. И никто не считал, что здесь присутствует какая-то корость или коррупция. По, по, поэтому я думаю, что здесь Генрич, на... У меня, у меня в, у есть в такое в предложение. Извините, пожалуйста. извините, пожалуйста, Если мы сейчас заодно, все будем... Давайте по мы после эфира, я думаю, у вас будет возможность пожать друг другу руки, обменяться и телефонами, купюрами чем-нибудь, чем вы еще захотите обменяться, возможно. Да. Я хочу сказать, что Владимир Владимирович Путин принял указ президента 13 октября 2018 года Номер 2018. 2018 об утверждении основ государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации на период до 2025 года. Ну, и дальнейшей перспективы. Дальше задание стоит. Шестой пункт Б. Второй. Утвердить в трехмесячный срок план мероприятий по реализации основ государственной политики. Почему у нашей госструктуры этот план, нет план мероприятий? Президент дал указ, кто его выполняет? А кто должен составить этот план? Медведев? Указ я не исполнительным органам. Вот написано. Надо надо посмотреть. Президент за плана, наверняка есть. Кто там? Медведев Кто-то из его замов? же не бывает. То есть вот президент подписывает указы, но в результате так получается. Я единственно опять к этому вопросу могу сказать. Мне очень хочется все-таки узнать от МЧС. Они были главные ответственные за выполнение вот этой программы о мерах по и реализации безопасности населения. Были отпущены деньги на 4 года, 68 миллионов. Но это не очень И там как отсюда. раз были, нет, нет, там были как раз вещи по мониторингу, по созданию вот этих карт, которые находятся на территории республики. Но карты создавались или нет? База данных должна быть. Где вот это все? Да, соответственно, база данных у нас есть, паспорта территории созданы. Все это корректируется своевременно, наполняется. Все это дело у нас ведется, находится в базе Центра управления в кризисных ситуаций по республике Татарстан. Работа идет. Эта информация, она закрытого, закрытый характер носит. Она служебного пользования, вот эти вот карты, да, такое да, своеобразное районирование республики, да, по степени возможно, возникновения возможных э, чрезвычайных ДСП ситуаций. Скорее. Ну ДСП, скорее всего. Нет? Нет, Нет минуточку. Давайте все-таки ответит э, специалист. Начальник центра вот. Так. Данная база действительно хранится, корректируется, обновляется у меня. Э, есть, соответственно, открытая составляющая, есть закрытая составляющая, э, так как э, не вся информация, вы понимаете, по тот же самый перечень потенциально опасных объектов в республике Тарстан является документом сложного я, пользования. Я поясню, откуда возник вопрос. Вот, ну, просто когда мне говорят, что вот есть такие карты, мы знаем, да, где там больше, где меньше риски и так далее. Вопрос совершенно дилетантский. Поправьте меня, если я именно вот как дилетант выступаю. Ничего удивительного, я не специалист в этой сфере. Эти карты, они не могут просто населению помочь, если их обнародовать? Как говорится. Не надо, да. Нет? Не Нет? Нет? Можно сказать немножко по этому вопросу? Ну, может быть, все-таки специалист ответит, который все давайте это хранит? Давайте я сначала отвечу. О, давайте. Так, спокойно. Да, так лучше Нет, будет. потому что я все-таки являюсь как бы связующим звеном. И вот участвовал в работе. Значит, вот эта работа паспорта а, безопасности извините, извините, началась. Извините, секундочку. Извините, пожалуйста, уточню. Вы э, контактируете с МЧС, На естественно, прямую, работаете? И, да? Контактирую, но не напрямую, и напрямую бывает. Вот mm -hmm. я просто поясню. Это, это профессиональный да, вопрос решать. да? Значит, то есть первое. Значит, что эта работа началась давно и составляется паспорт опасности потенциально опасных, опасных производственных объектов, паспорта. На основании этих паспортов составляется паспорта территории. Это в первую очередь нужна, паспорт. Там указывается, ну если профессионально, FN, FG, диаграмма. Ну не услышали, что это такое, да? Это, секундочку, это для инвесторов, которые должны вложить деньги, они должны понимать, Куда вкладывают вещи? То есть это не просто так, а это бизнес-процесс. Как у любого гражданина есть паспорт, так и есть паспорт Логично, территории. Он да, доступный. Да, да, да. Доступный? Доступный. Потому что инвестор, если хочет вложить, как вы пересекаете он границу. Он Он с вас. Секундочку. Стоп, стоп, стоп. Вот вы пересекаете границу, говорит, покажите паспорт. Это вы все... хотите вложить деньги? Паспорт представляется. Послушайте, давайте Я не ему будем тратить трубочку. время на туризм. Вы сказали, он доступен. Я спрашиваю, он публиковался? Они не должны публиковаться. А что здесь тогда доступен? Сейчас я отвечу развернуто. Про бизнес я говорить не буду, не моего чина. Паспорт территории у нас действительно есть, что субъекты Республики Татарстан. Мы спускаемся до объекта. Скажу так, паспорт территории, который применяется в системе антикризисного управления России, да, которую координирует МЧС, он, скажем так, имеет там контактные данные и фамилию и что отчасти является документом для служебного пользования. Он не в открытых источниках хранится. Ну, Сейчас я отвечу данные, до конца. Да? Я развернуто. Сейчас в МЧС, России, в МЧС России в пилотном проекте, в открытом доступе для Кавказского региона, Разработан атлас рисков. Сейчас я разверну до конца ответ. Да? До конца года поставлена задача министрам Российской Федерации, что данный атлас должен быть отработан для всех субъектов Российской Федерации, где граждане с любого устройства, соответственно, будет это все в открытом доступе в интернет, видеть те риски, которые присущи территории. Вот. Соответственно, если брать про деятельность конкретной МЧС и субъектовой составляющей, у нас ежесуточно разрабатывается ежедневный оперативный прогноз, который мы направляем в территории. У нас, чтобы вы понимали, в муниципальных образованиях в районах есть ЕДДС, и разрабатываем, соответственно, прогноз. Он открытый, никому никогда не скрывается. Ну, На или... сайте главного управления в интернете он тоже публикуется. Вы там можете все посмотреть. Да. Насчет атласа спасибо. Это очень интересная, с моей точки зрения, информация. Борис Геннадьевич, вот мы тут затрагивали специалисты, эксперты, такую тематику. Законы, подзаконные акты, инструкции, идеальное выполнение, идеальное. Давайте разберем известный, да, но шумевший уже кейс. Просто вот чтобы всем было понятно. Апрель, Нижнекамск, Нефтехим, 17 пострадавших, пострадавших 4 погибших. назовем их так, 4 погибших. Расскажите, пожалуйста, вот, вот это как возникло? Все расписано, все регламентировано, все у всех есть. Каждый знает, как здесь нас уверяет Евгений Борисович, свой Что маневр. Минуточку, минуточку, все и вот такая штука. И если, пусть меня, как говорится, на меня не обижается руководство Нижнекамской нефтехимы, может быть я искаженную отчасти информации сейчас выдам, но насколько я в курсе, вот инциденты более или менее сопоставимые, да, но к счастью не приводящие вот к, таким, к такому количеству жертв, как Апрельская, случаются на этом и других нефтехимических предприятиях с периодичностью раз в полгода, раз в год. Что это значит вообще Вот с точки зрения Ростехнадзора, с точки зрения МЧС? Как это может быть? Мы, мы этот, мы, это, ну это предприятие, ну, там же ничего революционного-то нет. Я, Они я, существуют. я, я вам могу сказать, что все на самом деле очень банально. Во-первых, расследование еще пока продолжается, поэтому я... Ну, Могу для, вы, Евгений, говорить только о том, что у в двух словах, но, вообще, но, а, но а в что целом, Но в целом ситуация связана с самым простым. Место было не которое было передано э, в ремонт. Не... Сейчас выясняется, что там и до конца, так сказать, контроль лабораторный, который должны были по загазованности сделать, не сделали в том объеме, который требовался. Людей, которых привлекли к выполнению работ, они тоже, откровенно говоря, не обученные, люди случайные участвовали, подписывали документы на право производства работ люди, не выходя из кабинета. Мы, Эти, люди, говоря, ими говорили, сейчас занимается следственное управление, занимается этими людьми. И вот это стечение обстоятельств, 99% всех аварий, которые я по крайней мере знаю, это человеческий фактор. Это несоблюдение вот тех инструкций, которые дописаны кровью. Они никогда не появлялись сами по себе. Но каждый раз человек считает, ну, вчера же обошлось, обошлось, и сегодня, наверное, пойдется. И вот результат, к которому мы приходим, когда происходит... Эти аварийные ситуации и несчастные случаи. Редкое исключение, когда а, это связано с нарушением технологического режима, связано а, сказать, с, изно, с износом оборудования. Это намного меньше происходит таких аварийных ситуаций. Вот мы так невольно сейчас или вольно вернулись к этому сериалу, к Чернобылю, вот, да, к началу. Факт, к началу вот этого, да. И, кстати сказать, вот режиссер Мазин, он во многих интервью, он уже много интервью раздал, как раз говорил, что основная ключевая идея фильма вот этого сериала «Чернобыль», а заключалась у него в том, что вся трагедия случилась из-за лжи. Да? Это такое проявление человеческого фактора, что один покрыл другого. Я другу... могу сказать, что сегодня система производственного контроля на предприятии, она не заточена на получение достоверной информации. И сегодня, условно говоря, начальник да. цеха не заинтересован, чтобы о том, то, что произошло там, узнал, скажем, главный инженер. Главный инженер не заинтересован в поставить в известность директора предприятия, если это возможно, не поставить и решить. Тем более инциденты, которые случаются, а не аварии, о которых обязаны сообщать предприятия. Чаще всего мы выясняем это из прессы, когда выходим сами на проверки по журналам контроля, самописцам, выясняем, что были эти инциденты, никто не расследует чаще всего. Все это замалчивается. Тем более, до да собственника стараются не доводить. Mm -hmm. Потому что очень часто даже есть такие обращения, когда говорят, ну, пожалуйста, вот, Штрафы на должностных лиц, ну, сколько хотите, штрафуйте, но ну, только дайте не юридически лицо, потому что юрлицо это сразу порядок. собственник да. задействовал. Значит, всех лишают премии, всех лишают всех льгот и, и, и всего прочего. Ну, вот, к, к сожалению, пока вот эта система у нас не будет а, разрушена в этом плане, поэтому я и говорю, что Инженер службы производственного контроля или даже руководитель службы производственного контроля сегодня от него, к сожалению, он так поставлен в условиях, что он зависит очень мало. Вот, очень мало. И даже от главного инженера зависит очень мало с точки зрения обеспечения каких-то вещей безопасности. Я хочу сказать, что они все бездействуют, они не хотят это делать. Вот. Другое дело, что иногда план становится важнее. Ну, чем... он, он и в Советском Союзе зачастую был важнее, чем что бы то ни было, но тем не менее, насколько я понимаю, все-таки отношение к э, обеспечению технологической и технической безопасности было другим. Ну, основные правила, они и появились в то время, вот, и да. основные требования. Сейчас мы их только упрощаем. Вот. Хорошее замечание, что вы их упрощаете. Математики говорят, чтобы решить задачу, надо упростить. Но я не уверен, что в данном случае это хорошо, что мы их упрощаем. Вот то, о чем сейчас Борис Гермович говорил, я слушал, и мне кажется, я правильно вас понял, что как бы мы ни кувыркались, там, сватья, являемся мы друг другу сватьями, не являемся. Относимся мы к этой тусовке или к другой, к этой национальности или к третьей? Система построена в настоящее время таким образом, что Чернобыль возможен. Более того, может быть, вероятность возрастает. Да. Я все-таки хочу сказать, что все-таки уровень технологических процессов на предприятии все-таки уровень специалистов уже не мы просто относимся я, к каждому случаю очень внимательно но говорить о том что у нас есть все предпосылки там для чернобыля в татарстане я думаю что это очень такое сверхсмелое заявление сверхсмелые. Заявление. Ну, потому, Чурмаль, потому, в смысле по понятный. я понимаю я, по я прекрасно понимаю и даже понимаешь потенциальную опасность очень многих предприятий потенциальную опасность все-таки а, с точки зрения технологической дисциплины ведь, давайте, да, дальше могу сказать вот когда идет просто технологический процесс аварии практически не происходит. Практически все аварии в химии, они связаны или с выводом, или с вводом после ремонтов. Вот здесь почему? Потому что, во-первых, уже попадают непрофессионалы с точки зрения, на сегодняшний день аутсорсинг работает на многих предприятиях. Если когда-то там был собственный трест, который знал все от начала до конца, не зря же есть планы ликвидации аварий где прописаны все действия, которые должны действовать, как сотрудники предприятия, так и члены аварийно-спасательных формирований. Вот эти тренировки, которые приходят, проводятся. А тут приходят люди, которые... Вот мы как раз на Нижнекамске убедились. Вот спрашиваешь, а ты работал вот на этом компрессоре, на этой установке? А он не может сориентироваться, его надо прямо привести, и тогда он может еще показать. Да, да, не, вот, я вспомни, вот здесь да? был, да. А если ему просто показывать по плану или об, объяснять, вот при опросе мы э, в больнице опрашивали, они просто не могут даже толком объяснить, где они находились, естественно, о каких действиях э, во, во время какого-то происшествия они что-то может, о чем-то можно говорить. Ну, в общем, вот вы, речь в, в общем, вы меня не опровергли, а скорее еще развили эту мысль. Ну, хорошо, спасибо. Э, два последних вопроса. Предпоследний вопрос. вопрос спросить, предпоследний да? вопрос ко всем, да. Но вот мы сначала послушаем реплику, да. Во-первых, здравствуйте. Всем спасибо за то, что пришли, и огромное спасибо КФУ за то, что такую важную дискуссию вы организовали. Вы не могли бы назвать? Меня зовут Михалик Кован, да, как раз хотел сказать, Известия Татарстана, пресса. У меня. Я думаю, все же смотрели да, сериал. Ну да, да, да, большинство смотрело. Uh, поэтому выселили. у меня три вопроса. Uh, не совсем по теме, тем не менее. Первый – это считаете ли вы… И просьба, когда отвечаете, пожалуйста, отвечайте микрофон, потому что я и коллеги, мы все пишем звук, потом будет сложно очень расшифровывать. Uh, вот, первый вопрос – это считаете ли вы сериал в каких-то моментах пропагандой, если да, то в каких? Uh, первый вопрос. Так, Второй вопрос uh, – в чем мифы Чернобыля, то есть там были моменты, где ну прям откровенно они врали, я думаю, про водку, про голов шахтеров и про как я выяснил мост смерти, которого не существовало, ну, то есть он был, но там никто не умер. А в конце говорится, что все практически, кто в тот вечер был на мосту, и они все умерли. Это в последней, в пятой серии, да. Uh -huh. И третий вопрос. Вот вы говорили как раз об этом. Если долбанет, да, не дай бог. А какая гарантия вообще, что то же самое не начнется? Ну, потому что проблема этого сериала, когда я его начинал смотреть, он очень похож на то, что происходит сейчас. Вот. Mm -hmm. И что все то же самое повторится. Всем спасибо. Коллега, спасибо большое за ваши вопросы. У меня просто одно предложение. Мы потихонечку исчерпываем, исчерпываем лимит времени да, на сегодняшнюю программу. Я предлагаю поступить следующим образом. Я думаю, что уважаемые эксперты не откажутся ответить на ваши вопросы, но первые два вопроса я предлагаю вынести вот уже за рамки эфира, да, вам не принципиально ведь, чтобы это прозвучало именно в эфире. А на последний вопрос, наверное, да, он, он требует, он вытекает из всего, он, собственно говоря, закольцовывает наше сегодняшнее обсуждение, дискуссию, где гарантия, что грохнуть не может. Но, коли уж начали вопросы журналисты задавать, Рустам, я так понял, тоже вопрос какой-то был. Микрофончик передайте, пожалуйста. два слова. мы сейчас решаем проблемы, их можно назвать больше. Первая проблема, 300 с лишним лет назад – Толстой и другие проблемы изменить психологию, голову. Большие деньги стоит. Okay. Сознание. Второй момент, да. Подход у нас идет система наказания. Если в системе менеджмента, это есть отклонение. Не решив вот эти два вопроса, мы. В общем-то, будем решать задачи. Ну и вот Борис Герус сказал, то есть и рост потенциальной опасности, она сопровождается другим, что вводятся технические устройства, которые заменяют некто человека и снижают потенциальную опасность развития аварии. Full проф, yes, yes, передайте. Извините, я перехватила микрофон. Так. А, потому что мне все-таки очень хочется концу, резюмировать. К концу эфира мы разговорились, Мне хорошо. хочется резюмировать и перейти к конкретики от философии. Может быть, и вы тоже назоветесь. А, да, меня зовут Ателя, я журналист издания «Кэзенфёст». А, скажите, пожалуйста, какие конкретно объекты в Татарстане представляют угрозу, прям вот поименно, и Фильм, песен. какую именно угрозу, собственно, чего бояться-то? Ко всем Дальше вопрос. микрофон, пожалуйста, передавайте. Спасибо. Кто-нибудь ответит? Давай, ну, Борис Германович говорил про 7 тысяч потенциально опасных объектов. Я думаю, 7 тысяч он сейчас никак не перечислит, при всем желании. Это 7 тысяч опасных объектов. Это не предприятий, это Объект. Опасных объектов на предприятиях, которые находятся. Вот это группа производства даже. Там скажем, на урксинтезе их несколько ну, да, групп да. производств находятся. Поэтому 178 объектов, которые работают с ионизирующей радиацией, по крайней мере, по данным вот этой программы нашей, которая была, 178 Я, объектов. Я, наверное, свой вопрос, он будет продолжение вопроса коллеги из «Известия» Татарстан. А, вот скажите, вот ноябрь тысячи, о, 2013 года была попытка террористической атаки на Нижнекарске в Тихим, были запущены там ну, самодельные ракеты КАСАМ, да, вот эти вот после которой э, нашего ФСБшника главного вызвали срочно отпуск, а, и он разбился стенд. на самом Вопрос момент. в том, что было бы, если бы ракеты долетели, да. правильно? Время да, в вопрос в том, что ракеты долетели. То есть, это было бы попал, если попали куда там, в хорошее место. Ну, вы знаете, предполагать можно... Это Все, есть, есть спе... я, я вам могу сказать, я вот как раз и говорил, есть э, план ликвидации аварии, и в том числе есть сценарии... Что происходит в каждом конкретном случае, если что-то произойдет, Кон Конкретная аварии на конкретном объекте, при конкретных метеоусловиях. То есть это целое стечение обстоятельств. Все не просто так взять и сказать, вот ну, это... я почему отношусь немножко и к фильму скептично, потому что все-таки это он построен по системе фильм все-таки «Катастроф», а из фильм катастрофы как как-то мне не очень нравится, потому что очень много над, над, надуманного там в, эти, в, в, в этих фильмах. Другое дело, что эти вот уж если говорить, самое главное, он говорит, надо бо уметь бояться и надо быть специалистом, когда ты что-то делаешь. Поэтому, когда мы говорим, ну, как, какие могут быть последствия? Последствия могут быть, могли быть и плачевные, вспомните, и взрыв был на газопроводе у рынгой Помары в Арском да. районе. Это еще раньше было. Вы просто не помните, это был, наверное, 900, 2002 что а, а, а, будет. Да. И это тоже это был а, а, террористический акт это был. Ну, ну, ну да, серьезные были последствия. Вот, все поэтому, поэтому, ну, ну в каждом Интересный конкретном случае на, здесь подскорок. на да, сегодняшний да. день сказать, но говорить о том, что. Мы сидим на пороховой бочке, и а, давайте так, поменялось руководство порохового завода. Я, конечно, постучу, я очень суеверный человек, когда я кого-то хвалил на таких производствах. Но вот, в общем-то, да, вот последний, там был пожар, но это был, откровенно говоря, там ничего сверх... Тоже без, без, без, безалаберность, тоже просто не соблюдение требований, но не, такого, чтобы сверхъестественного произошло, ничего не было. Кстати, когда мы говорим, что пороховой завод – это самое страшное, наверное, это нет. Потому что все взрывы, которые были, вспомните, они все, там площадь его такая, он построен таким образом, что все внутри завода локализуется. Все цеха расставлены на таком расстоянии, что между ними э, они не, не позволяют детонировать, как бы. Да, наверное, может быть еще худшая ситуация Это проект каких годов, Борис Георгиевич? Это же Дореволюционный проект. Конечно, это же дореволюционный проект, 200 ну, лет за Наверное, уж так делают. Поэтому... Понятно, понятно. Так, а... давайте будем закругляться, наверное. У кого-то из экспертов есть еще что добавить к сегодняшнему обсуждению? Значит, мы не услышали да, перечня конкретных объектов. Казанферст а обижается, я вижу, да. Обижается, Ферст. но я думаю, вот рядом, рядом сидят военные люди, они вам точно после эфира рас, расскажут. Да, Вы что хотели услышать? Вот давайте я вам отвечу. Я хочу понять, чего все, понимаем, все понял. Чего, чего бояться? Все бояться бояться надо значит. Всего. Чтобы понять, это вы придите ко мне. Вот. Где вот мы читаем у Борис Геровичу лекции? И маленькие понятия, что это такое опасность? Это вероятность события. Это значит надежность технических устройств. Второе – тяжесть. Тяжесть будет определяться той энергией, которая высвобождается. И следующее понятие, как он спросил, это авария. Это разрушение технического устройства. И Борис Геремович сказал, в зависимости от этого изделия, что оно разрушит, у нас получится такой сценарий, а этих сценариев у нас тысячу. Отлично. Вероятность всегда у нас существует, но мы должны ее доводить до нулевого риска. А нулевой риск это когда погибает один человек из миллиона. Отлично. Спасибо большое за разъяснение. Мы сегодня, мы, мы сегодня получили очень интересный коктейль высказываний экспертов. Мы получили прописные истины, мы получили абсолютные, как говорится, философские высказывания. Мы получили некоторую конкретику. Спасибо огромное всем. Я обещал два вопроса, один-то был задан, в том числе с помощью коллеги из «Извести Татарстана», а вот последний вопрос, э, я не знаю, а, он опять ко всем, ну, как на него вот я? у меня на него ответа нет, может быть, у вас есть, уважаемые эксперты. Я понял позицию вашу, Борис Геннадьевич, вашу, что, ну да, хорошие слова были сказаны, надо уметь бояться да, и понимать, что с чем делать. Для того, чтобы опасности было поменьше вокруг. В то же время мы все, конечно, прекрасно понимаем, что опасности меньше не становятся. Это объективный процесс, усугубляющийся в ряде случаев, или в большинстве случаев, так называемым человеческим фактором. Последний вопрос мой заключается, или состоит в следующем. Представим себе, не дай бог, не дай бог, никакой бог. Никакой, какие только существуют, каких только вер, не дай бог. Но что-то похожее взяло и случилось. Вот э, с вашей точки зрения, уважаемые эксперты, вы ответите, я надеюсь, сейчас. С вашей точки зрения, уважаемые телезрители, у вас будет время подумать, послушав в том числе ответы экспертов. Уважаемые коллеги журналисты, как вы считаете, если что-то подобное, Случится сейчас. Страна сможет в одночасье мобилизовать 600 тысяч человек для того, чтобы ликвидировать последствия раз. И какое количество людей, молодых ребят, военнослужащих, резервистов, срочно призванных повестками, полезут на какие-то крыши кидать лопатами радиоактивный графит. Кто может ответить, попробовать ответить? Да? Нет? Один ответ, не дай бог. Ну, не дай бог, это, это вопрос, да. Микрофон передайте, пожалуйста. Где? Каким образом? Нет, нет, Я понимаю, что до Тель-Авива можно докричаться. Но я постараюсь ответить. Яркий пример 2010 год, когда у нас страна вся полыхала в природных пожарах. Огромное количество населенных пунктов у нас погорело много людей у нас, скажем так, с МЧС действовал, но я вам скажу один факт. Очень много населения самостоятельно добровольцами вызывает для того, чтобы это бороться. И я вот сам отношусь, скажем так, к молодому поколению уже россиян, да, к сожалению, могу, вернее, с уверенностью сказать, что среди нас молодых людей тоже очень много людей, которые свою страну любят. И поверьте мне, добровольцы будет достаточно. Я ни грамм не сомневаюсь, что если, не дай бог, такая ситуация произойдет, и страна, и народ у нас откликнется, и будет у нас ресурс для того, чтобы эту беду побороть. Спасибо. спасибо. спасибо. Я бы хотел добавить в э, случае 2013 года помните, э, комсомольник на Амуре э, тогда прорвала, э, потекла вода, и mm -hmm. МЧСники, молодые курсанты Ивановского училища из э, комсомольника на Амуре, добровольцы, несколько суток стояли и держали э, вот ну, э, так на боны, да, сдерживали да? mm -hmm. эту воду, несмотря на ну, действительно опасную ситуацию, и э, действительно такие случаи, они, э, э, они показывают, что в что, народ у нас как был героическим, так и остался. То, что... Я думаю, может, чернобыльцы скажут, они пошли бы снова. <клёх> Во-первых, нужно направлять профессионалов. Даже в Чернобыле много было людей, которые не были подготовлены, которые не были информированы, куда и на что они едут. Вот этот момент, и исходя из этого, много пострадало людей зря. Конечно, ну наши да. люди... Наш... Нет, у меня микрофон есть. Нет, нет, его слышно хорошо, все нормально. Люди наши всегда готовы к подвигу, но не надо создавать такую обстановку, что люди готовы было грудью закрыть опять амбразуру. Нужно делать так, чтобы прежде всего работали профессионалы. Это специальные у нас и для этого органы, специально обученные люди. Сегодня есть и роботы техника, которые к этому готова. Вот пример японской Факусимы, нам четко они показали. Работают 500 человек, но они обеспечены всем. Их потомки обеспечены всем. Это пусть люди будут смертники, но они знают, что они на что пошли, и у них полная гарантия, что они готовы умереть. Хотя они не наши, не российские герои какие-то, японцы, скажем, да? И население у них довольно-таки большое. Но люди погибают за то, что на самом деле есть. Я могу сказать сегодня о наших, о наших чернобыльцах, что сегодня выплаты довольно-таки маленькие, те люди, которые были, инвалиды, чернобыльцы. Сегодня из 4,5 тысяч в республике осталось 1950 человек. Ну да. Вот представьте это. И тоже общую Ну, я вам скажу, как... Это было у Брехтов, Мамаши Кураши и ее дети, что одна реплика «Несчастна та страна, у которой нет героев», и ответ «Несчастна та страна, которой герои нужны». Потому что, продолжаю уже Жванецкого, что героизм чаще всего это результат безалаберности других людей. Он даже, по-моему, порезче выразился. Что, что тут, касается Фукусимы, последних... ничего, если я что-то скажу? Пожалуйста. Не только... Спасибо. Что касается Фокусимы, реплика, мне кажется, мы немножечко преувеличиваем там японскую безупречность, в том числе технологическую. Там, если, если я правильно понимаю информацию, которой владею, там все течет совершенно спокойно в этот Тихий океан. Они, По большому счету, если бы это случилось у нас сейчас, нас бы уже весь мир давно задолбал, что мы ничего не делаем и позволяем этой катастрофе распространяться. А тот факт, что в Японии ширится движение своего рода, я даже не знаю, как это назвать, то есть люди, которым вот они уже при смерти, им мало осталось жить, они идут и говорят, возьмите нас, добровольцы, мы тут на фукусиме поработаем, да, такой своеобразный японский менталитет, тоже заслуживающий уважения. Давайте мы все-таки будем заканчивать, спасибо вам большое за ваш ответ, Альберт, за твое дополнение, и... То, что вы сказали, Александр тоже, наверное, нужно иметь в виду. Брехт и Жванецкий. Мамаша Кураж и Жванецкий были правы. И так, и, и так нехорошо, и так нехорошо. Но все-таки то обстоятельство, что, как сказал коллега Бигбов, народ -то остался тем же в лучших своих качествах. Ну, оно, Но вот будем, будем, вот, вот будем этим утешаться, и все-таки будем уметь бояться и стараться смотреть повнимательнее вокруг, для того, чтобы опасностей было поменьше, а те опасности, которые возникают, мы могли более или менее безболезненно э, преодолевать. Спасибо огромное экспертам за участие, представителям МЧС, спасибо уважаемым телезрителям. Это был дискуссионный клуб телевидения Казанского федерального университета, я его ведущий Юрий Алаев. Спасибо за внимание, до новых встреч.